Итак, друзья, спустя некое время я могу сказать, что действительно проект рабочий, он того стоит, деньги приходят моментально. Я вам сейчас все покажу и продемонстрирую. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Друзья, настало время, чтобы вывести первые денежки. Вот у меня 26 долларов. Давайте посмотрим. Вывод. Это у нас рекламка. Уходим отсюда. Банковская карта. Продолжить. Вот, номер карты я уже ввел. Ваша заявка на выплату успешно создана. Ожидайте поступления средств на вашу карту. Всю. Давайте сначала проверим на счет. Какая у нас здесь сумма, чтобы потом ориентироваться: 3 826 долларов. Это у нас сколько будет примерно? Это 956 гривен. Ждем. Сейчас у нас 21.14, суббота, 23 июня. Итак, друзья, денежка пришла. Я немножко по времени 21.15 у нас зашла. 930 гривен. Я, по-моему, ну вы время, со временем сориентируетесь. В общем, деньги приходят быстро. Советую всем. Как вы видите, у меня здесь максимальный пакет. Я уже денежки вывел. Второй уровень. За второй уровень мне выделили вот такие вот средства. 9 долларов капнуло. Все. Поскольку у меня пакет максимальный, то есть 40% отложенная сумма, и за опыт тоже денежку дают. Как это понятие разобраться? Давайте перейдем в раздел «Опыт», посмотреть вот ваш уровень, то что я перешел по уровням, здесь начисляются деньги. Вот как видите, на первом уровне у нас такая-то сумма вознаграждения и каждый из новых уровней есть вознаграждение. То есть от вложенной суммы, кто под вас вложит под тот пакет, который вы выбрали, Естественно там процент расписан И плюс еще вознаграждение за опыт То есть хоть какие-то деньги вы можете иметь Но перейдя допустим в другой пакет Вот смотрите, тут у меня есть ваши рефералы Здесь ваша статистика Можете смотреть Абсолютно все будет расписано Но если вы вдруг хотите сменить ваш пакет Вы всегда можете это сделать Но поскольку у меня ультра Вот видите, можно здесь выбрать другой Выбираете и каждый пакет с собой имеет свое процентное соотношение и так далее. Выбираете, оплачиваете с карты и точно так же можете выводить быстренько на карту. Точно так же компания у нас здесь открыла новую рубрику развлечения, крестики, нолики, гонки, можете здесь поиграть. Вся необходимая информация будет в закрепленном комментарии и в описании под видео. Как сами все видели, друзья, как по моему мнению, да, лучше всего взять максимальный пакет на 50 долларов. Вы имеете 40% опыта, это не столь важно, но все-таки компания платит денежное вознаграждение по уровням. То есть мне на втором уровне прошло 9 долларов, я вывел 24-27 долларов, уже забыл. И они буквально в течение 2-3 минут сразу же капнули мне на счет. Я поставил на карту Монобанк. сами видели, все пришло. И, и еще хочу нагласить, что эта компания ничего не имеет общего с проектом Kufire. Кто-то из блогеров уже это записывал, совмещал. Это не так. Это IT-компания, которая на рынке уже, по-моему, более 8 лет. Они уже давно работают. Это совершенно акция работает только до 23 августа. Вы можете немножко поднять деньжат вот таким образом. То есть вы приглашаете под себя человека, если он уложит 50 долларов, либо любую другую сумму, 40% отложенной суммы, вы получаете от него сразу же себе на счет. И точно так же, который человек приобрел какой-либо пакет, он сразу расписан, какие там проценты, и сами высчитываете, какой процент будет от того, кто положит ниже него. Все в принципе просто, доступно, все будет в описании под видео, Запр... закреплены ссылки точно так же и в закрепленном комментарии. Если у вас возникнут вопросы, пишите мне. Я с радостью вам на все отвечу. Подписка на канал, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Дальше больше, скоро увидимся.